Всем привет! С вами Миронов Антон и в этом видео я хотел бы рассказать, как правильно подобрать бутылку для тренировки а именно у меня эта бутылка 2,2 литра а также рассказать о комплектующих и плюсах, минусах таких бутылок первый еще стоит это корпус такой бутылки также стоит из твердой пластмассы которая не дает деформироваться ни на ощупь, ни в рюкзаке, когда мы ее транспортируем. Объем от такой бутылки, как я уже сказал, 2,2 литра. Здесь имеются деления, что позволяет контролировать объем этой воды. Также резьба, на которую надевается крышечка. Второй элемент этой бутылки это сама крышка. Она герметична, на ней имеются силиконовые прокладки здесь и здесь также э, ручка в этой модели находится сверху, а не сбоку, как в некоторых бутылках и защелка такой крышки, то есть она позволяет не откручивать, закручивать эту бутылку а одним легким движением отщелкивается и фиксируется сверху, что очень удобно в дальнейшей эксплуатации такой бутылки. Также имеется трубочка, которая позволяет пить воду, не переворачивая бутылку. Это выглядит примерно так. Вот. Это комплектация этой бутылки. Что касается плюсов, Таких бутылок. Что я уже сказал, это жесткая пластмасса, которая не дает деформироваться этой бутылки. На этой бутылке имеются выпуклые ребра, которые позволяют удобно держать бутылку в руке и пить из нее. Также это удобная крышка, которая отщелкивается. Тут есть такой фиксатор, что позволяет нам не откручивает все время эту бутылку, а одним легким движением она открывается, фиксируется и дает возможность пить эту воду. Также плюсом является ручка, которая дает возможность транспортировать, ложить в рюкзак, доставать ее. Очень удобная бутылка. Также в этой бутылке большое горло, что позволяет ухаживать за этой бутылкой, мыть ее снутри. Также пролазит рука в это горло без проблем. Что касается минуса таких бутылок, это когда вы долго держите воду или что-нибудь разбавляете, какие-нибудь витамины то такую воду надо менять как минимум два раза в сутки, то есть долго нельзя держать эту воду. Если она отстаивается, то начинает пахнуть сама бутылка и надо ее мыть раз в сутки. Также минусом других моделей является, когда э, крышка, которая на резьбе накручивается. То есть я бы рекомендовал такую модель, она удобна в эксплуатации. И часто не надо откручивать, закручивать саму крышку, на которой имеется в дальнейшем шнурок. Он часто путается и мешает. Тут очень все удобно придумано. Все отщелкивается, все фиксируется. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Если кому-то будет что-то интересно, обязательно отвечу. Всем пока!